Зима моей печали не излечит.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 Ребята отдыхает, наслаждается мне, а что значит отдых прекрасен, жизнь прекрасна. У парня, наверное, жизнь удалась. По миру ездит, отдыхают. У нас еще в Сибири снега по колено. А люди здесь уже в околопарке отдыхаются под пальмами. Молодцы. Только чтоб джакузи в этом посидеть. А? Только чтоб джакузи это этом посидеть. Да, посиди, прекрасно. А вы там фотографировались, нет? Нет. Нет? Камеру не взяли. Да, вот оно неудобно. Либо ее таскаешь, тогда не купаешься, а ты покупаешься тогда, Но... <laughs> не носишь ничего. Но мне больше всего он те высокие понравились. Горки? Да, там вообще прекрасно. На них летишь темно. Такое ощущение Которые... мне. Впервые сразу. Так. Думаешь, Это куда тебя, куда, раз, да, а куда, куда все. тебя вынесет ну, двое?